Друзья, привет! Это Андрей Тихонов и четвертая серия э, мини-сериала Конспект семинара про ошибки и осложнения в Артантии. Лечение без удаления там, где стоило удалять. Это еще одна, такая большая достаточно группа наших ошибок, которые набрали популярность последние годы в связи с неким трендом, таким в соцсетях популярностью лечения без удаления. Ничего плохого, конечно, в лечении без удаления однозначно нету. Мы все с вами всегда стараемся лечить без удаления, если такая возможность существует. Но, к сожалению, переоценивают свои возможности чаще всего врачи, возможности, скажем, даже парадонта пациентов, биомеханики, анатомии и так далее. Значит, ну, лечение без удаления чаще всего ошибочно делается в предсочетании нескольких обстоятельств покажу такие примеры на семинаре допустим там переоценили возможности зуболярного расширения не так давно был пост на эту тему у нас там когда я рассказывал про семинар главные задачи ордентии», там был пост про оценку дефицита места и про то сколько зуболелярное расширение дает место в зубном ряду посмотрите пожалуйста это полезная информация она была в нашем блоге тихонов сорта и, из этого поста мы понимаем, что зуб альвелярное расширение, да, наклон зубов в щечную сторону, не дает так много места, как нам хотелось бы. А вторая группа ошибок – это переоценка возможностей дистализации. Да? Дистализация доступна нам достаточно давно уже, с, с появлением мини-винтов особенно, но у нее есть свои ограничения. Поэтому, когда мы переоцениваем количество дистализации корней, например, Допустим, верхняя семерка наклонена уже назад. Да, допустим. Кстати, довольно типичный признак дефицита места в боковом отделе. Верхняя семерка имеет дистальную инклинацию, а еще ангуляцию, а еще, например, щечно отклонена. Это уже дефицит места, значимый. И мы понимаем следующую вещь: что если мы захотим дисторизировать в данном случае, то нам нужно сначала будет, если это верхняя семерка, задвинуть ее корни назад, чтобы нормализовать ее ангуляцию, и только потом двигать всю остальную семерку целиком назад. То есть корню придется пройти например там 5 миллиметров и более чтобы освободить нам там пару миллиметров места в зубном ряду а переместить корень семерки на 5 и более миллиметров крайне трудно крайне трудно поэтому когда вы планируете такое лечение вы должны понимать какой объем дистрилизации корней вам необходим, чтобы получить требуемое количество дистрилизации коронок, освободить место в зубном ряду. Не забывая о том, что просто взять и наклонить зубы так назад значимо, это все-таки будет нестабильно. Зубы должны иметь нормальную ангуляцию, да, для того, чтобы быть стабильным в окклюзии. И вот на нижней челюсти чаще всего мы переоценим наши возможности дистрилизации, потому что на нижней челюсти как мы на семинаре по мини-винтам подробно обсуждали, там, ну, к сожалению, корпус на вот вместе с корнями назад, она крайне затруднена и там обычно не превышает там полутора миллиметров, и то при долгом очень процессе. Но Получается, что внизу в основном это наклон маляров назад. И вот здесь, как бы, ну, можно в, в так попасть в неприятные ситуации. Одну из них покажу на семинаре, нашу личную, собственную, насколько вот тяжело корням нижних маляров идти назад, что когда мы отклоняли пациентки маляра назад и потом пытались дугой их выровнять опять корнями назад, да, чтобы поправить эту ангуляцию, у нас весь нижний зубной ряд повернулся вот так вот по часовой, против часовой, прошу прощения, и получилось у нас, что у пациентки очень уменьшился дисплей, арка улыбки, к сожалению, вот такая ситуация очень необычная, там еще сильные мышцы были очень, которые способствовали этому. Но общая суть такая, любая дисторизация внизу, почти любая, она практически любая обращает нижний зубной ряд и всю окклюзионную плоскость, как следствие, против часовой стрелки. И такое редко нужно, редко нужно, особенно если пациент уже с уменьшенным дисплеем верхних резцов. Да? и вы его еще уменьшите, вращая окклюзионную плоскость вот так, получите некрасивую эстетику улыбки. Еще на что надо обратить внимание, мы, конечно, там все это систематично разберем начнем. я сейчас какие-то какие примеры привожу вам, какие-то крупицами, да, там. например, ситуации, когда у зубы достаточно короткие у пациента. Когда зубы достаточно короткие, то они дают при том же количестве миллиметров протрузии, то есть у вас есть какой-то дефицит места он пошел в протрузию. Потому что, естественно, если мы не решили, как вы отлично понимаете без меня, дефицит места расширением, дистаризацией, сепарацией, удалением, то у нас идет протрузия. Это то, что не надо называть, оно само приходит. Да? Когда протрузия идет, люди, конечно, жалуются на угловую протрузию, на градусы. То есть, если зубы торчат вот тогда при улыбке в профиль, да, это, как бы, это выглядит некрасиво. Чем больше градусов протрузии пациент получит, тем больше шансов, что ему это не понравится эстетически. Но чем меньше зуб по вертикали, высота его, тем на то же самое количество миллиметров движения вперед от скученности, да, он дает больше градусов наклона. Поэтому короткие зубы с короткими корнями дают визуально большую протрузию. Да, при той же самой скученности, чем зубы с длинными корнями и длинные по себе. Да? Поэтому к ним нужно быть особенно осторожным. И чаще всего ситуация даже у более относительно, ну, относительно опытных врачей, когда мы попадаем в ситуацию, что мы начали лечить без удаления, все-таки получили некрасивый результаты и поняли, что надо удалять, это, конечно, сочетание обстоятельств. Не заметили, там семерки ангулированные дистально или недооценили, инклинированные щечно уже маленькие зубы по высоте, дающие большую угловую протрузию, отсутствие потенциала к расширению сепарабельности зубов. Зубы узкие, стройные и так далее. Вот про все эти вещи, конечно, мы поговорим на семинаре. Покажу примеры неудачного лечения без удаления, когда мы пришли в процессе к удалению. Покажу примеры э, как раз э, удачных решений таких проблем с удалением и попытаемся подвести, конечно, и то, когда все-таки стоит делать, когда нет. И, ну, и обсудим, как не допускать таких ошибок, пытаясь вылечить без удаления то, что невозможно вылечить без удаления. Что еще там у нас? Да, ну Там еще дальше как бы, есть ряд тем, я сейчас уже тогда в них не полезу. Осложнения. То есть про ошибки там еще будут, геометрические ошибки. Мы про них просто были отдельные посты, если вы поищите ошибки по геометрии. Раньше в нашем блоге были, там, когда, например, допустим, ты удаляешь там, два премоляра внизу для компенсации протрузии внизу, а потом хирургически ставишь через первый класс, при втором классе хирургическом лечении получаешь третий класс по малярам, и верхние семерки висят без антагонистов. Тоже одна из неприятных ситуаций. И очень типовых, очень типовых. Просто редко встречается, потому что редко такие планы лечения, но метка, То есть, как бы пациент остается без антагонистов верхних семерок. Это ведет к конфликту и так далее. Поэтому э, я сейчас подробно про это не буду говорить. Поищите, кто как бы вот понял, да, кто знает, то в теме, тут. То просто напоминание вам, а кто вот прям так сразу в секунду не понял с одного предложения моего, то поищите посты на эту тему в нашем блоге, они вас уберегут от многих серьезных ошибок. Геометрические ошибки, да, мы их обсуждаем в теме главной задачи подробно, но кто не был там, да, или кому там сейчас как бы нужно уже сейчас об этом посмотреть, то посмотрите, в блоге есть информация про это. Геометрические ошибки, они не... Ну, как бы их не избежать. То есть, ты сделал ошибку по геометрии, удалил не там, где надо, там не, не понял геометрию смыкания, то тут ничего не поможет, потому что это точная наука. Вот. Осложнений. Тоже ряд, конечно, осложнений, время Мы сейчас там, не будем говорить такие банальные, там, как деминерализация эмали, да и на семинаре про деминерализацию эмали особо не говорим, потому что ну, это относительно понятная тема. Вот такие, как резорбция корней, как рецессии и как выход корней за картикалку из кости. Да? Ну, давайте что-нибудь, например, резорбция. допустим. Да, резорбция корней – это такая штука, которая встречается не так часто, но как бы запоминается. запоминается. 60% это генетика, 20% это общество и организм, и еще 20% это механика, то, что мы делаем. Что, что мы делаем, мы должны максимально избегать э, плотного контакта корней с кортикалкой длительно во время наших лечений. Ну, лидеры тут – это корпусная ретракция верхних резцов в случаях с удалением и дистризацией, когда резцы нормальный наклоны имеют, и мы их заставляем корпус найти назад через днёмную картикалку, они резорбируются довольно часто, интрузия резцов при контакте с кортикалкой, да. Ну вот, и еще ряд ситуаций, которые обсудим. Тонкие Короткие корни, да, они, в принципе, склонны к большей резорбции, но банально на них она просто больше видна. Маленькие корни, больше нагрузка, больше давления, больше резорбции. Выход корней за картикалку. тоже посмотрим ряд таких ситуаций, посмотрим, как этого избежать и что делать, как возвращать их обратно как можно быстрее, не надо ждать, нужно как можно быстрее возвращать эти корни обратно внутрь кости, тогда это снижает шанс на необратимую рецессию. Ну и, конечно, в финале, там, да, это, естественно, я, я все очень кратко про осложнение, мы побольше чуть поговорим, в финале, как бы, обсудим, как относиться к ошибкам, как, еще раз резюмируем, как их сбегать, да, тут, как действовать через чек-листы, через пламенный планы и так далее, и как относиться, ну, к сожалению, мы все ошибаемся. Друзья, здесь нужно просто делать выводы, то есть ты анализируешь свои неудачные случаи, в первую очередь, делаешь выводы, и это то, что ты можешь делать для своей ортодонтической кармы, для своих пациентов, для ортодонтии. Не за... засунуть куда-то подальше, -то, не забыть, не повторить ту же самую ошибку. Это вот единственное, что мы с вами можем сделать для того, чтобы улучшить нашу специальность, нашу работу, нас, наших пациентов. Поэтому и был создан этот семинар, и также вам лично всем я советую относиться к своим ошибкам. Они неизбежны. Неизбежно. С нашей системой образования, с нашей сложностью специальности невозможно их избежать. Но мы единственную вещь можем сделать это делать из них выводы, да, анализировать, делать выводы и не повторять и каждый-каждый год, каждый случай улучшать свои результаты. Что возможно, только посредством глубокого анализа, постоянного размышления об этом, постоянной учебы что вы, собственно, и делаете. Поэтому жду вас на наших семинарах, в том числе на семинаре «Ошибки и осложнения», чтобы учиться на чужих ошибках, чтобы, посмотрев на наши серьезные потрясения, понять, что не все так плохо у вас, и немножко расслабиться, может быть, те, кто приуныл, и э, работать как можно эффективнее, не повторяя этих вещей. До встречи на семинарах, в том числе на семинаре «Ошибки и осложнения». Ждем ваших вопросов. Остаемся с вами онлайн на семинарах и душой. Пока-пока. До встречи!